Добрый день, уважаемые дамы и господа. И, как всегда, мы встречаемся с Яном Йоффе в его программе «Странички истории». Ян, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Существует два вида календарей. Один – светский, в нем отмечены дни недели, государственные праздники, а второй – религиозные, где верующие отмечают важнейшие даты своей религии. У православных таких праздников много. Важнейшее – Рождество и Пасха. Один из них уже прошел, второй приближается, и его начало знаменуется приготовлением верующих к Великому посту. Но перед тем, как он начнется, отмечается Масленица. Вчера был первый день. В церковных книгах масленица называется еще сырной неделей, так как подобно всей предыдущей седмице на ней разрешается употребление сыра и яиц. В России масленица начинала сразу после вселенской субботы, в которой отмечает память умерших родственников в эту неделю вспоминает изгнание Адама из рая, и церковь готовит христиан к началу Великого Поста. Перед тем как он начнется, народ придается разного вида развлечениям, катанием с горно-санкам, попойкам, всяким першествам, а в старину еще широко проводили кулачные бои. В эту неделю пекут блины и оладьи. Кстати, слово «оладьи» происходит от слова «лада». В старые времена народ предавался в эти дни широкому разгулу. Отсюда и пословица «Не житье, а масленица». Один иностранец, проживавший в Москве, так описывает масленицу конца XVII века. Масленица потому так названа, что русским в течение этой недели позволяется кушать коровье масло, ибо они все время во время поста вместо коровья употребляют конопляное. Масленица начинается за восемь дней до Великого Поста. В то время, как всякий человек сердечным раскаянием должен приготовить себя к созерцанию страданий Христовых, в это время сии заблудшие люди – придают свою душу дьяволу. Во всю Масленицу денное и ночь продолжается обжорство, пьянство, разврат, азартные игры и кулачные бои. И делается это так, что ужасно слышать об этом всякому христианину. Всю неделю пекут пирожки, калачи и тому подобное на, на масле, на яйцах зазывают к себе в гостей и упиваются медом, вином, и водкою до упада и бесчувствия нынешний патриарх давно хотел уничтожить этот бесовский праздник ну и успел однако он сократил время его на восемь дней тогда как прежде он продолжался до четырнадцати масленица напоминает не итальянский карнавал который в то же время таким же образом отправляется Папа Иннокентий XI хотел было его уничтожить, но, подобно патриарху московскому, успел только сократить его на 8 дней. Масленичное пиршества разделялись на три части. Первое – это встреча Масленицы, понедельник. Это первый день был вчера. Второе – разгул или широкая Масленица, четверг. И прощание – это будет воскресенье. Главную роль – в русской масленице играют, конечно, блины. Их пекут всю неделю, на блины зовут гостей и повсюду угощают блинами. У русского народа блины служат каким-то еще и символом поминования усопших. Очевидно, это взято из книг Ветхого, Святого Писания, в которых упоминается, как царь Давид раздавал по случаю празднества, «Перенесение завета Господа блины э, сковрадные» – это древнее русское слово, обозначающее современную сковородку. Смотрите «Вторую книгу Царств», глава 6, стих 19. «Последний день Масленицы», воскресенье, как пишет э, историк XVII века, э, русские посещают друг друга, целуются, прощаются, э, мириться, если оскорбили друг друга в течение года словом или делом, а встретились даже на улице, хотя бы никогда не виделись, приветствуют друг друга взаимным поцелуем. «Прости меня, пожалуй», — говорит один. «Бог тебя простит», — отвечает другой. При этом нужно заметить, что не только мужчины, но и женщины считают поцелуй знаком приветствия. По окончании «Масленицы» Все идут в баню. Центр учила, что нужно просить прощения перед началом Великого Поста, как дни общего покаяния, как дни очищения от грехов и духовного раскаяния. Очистив свою совесть, примирившись с соседом, человек готов тогда с раскаянием сердца приступить к Богу с молитвой на устах и просить Его об отпущении грехов чего без примирения с людьми невозможно получить от Бога. Пока так, как Бог есть вечная святая любовь. Интересно заметить, как некоторые люди усердно посещают церковь, слышат слова о милосердии, о сострадании, а ведь как только дело доходит до примирения, до применения хороших слов на практике, все обстоит по-другому». И вот во последний случай, как вы знаете, когда под Полтавой люди бросали камни в автобусы, которые привезли из Китая своих же здоровых украинцев на карантин в местной санатории. С криками «Убирайтесь!» они устроили побоище, дрались с полицией. Все это, конечно, вызывает сильное чувство осуждения. Хотя прекрасно понимаешь, что это отдельный эпизод не может отбросить тень на весь украинский народ, что круглые сутки делает московская пропаганда. Воспользовавшись этим случаем, они с утра до вечера крутят эти кадры, показывают, какие, мол, украинцы бессердечны. Приближается крупнейший религиозный праздник. У евреев в песах, у православных Пасха, у католиков и бапти баптистов Истер пришло время поговорить о книге всех книг, Библии. Марк Твен дал ей такое определение. Книга, которую все хвалят, но никто не читает. Великий юморист шутил. Библию читают, изучают миллионы и миллионы людей. Тиражами издаваемой Библии, тиражи издаваемой Библии давно превысили 1 миллиард экземпляров. Книга переведена на 42 европейские языка, 125 азиатских, более 100 африканских. Только на английском языке существует около 300 версий Библии или какой-то ее части. Наиболее популярной является «Кинг Джеймс» впервые изданы в 1611 году и положившие основу современного литературного английского языка. Но что такое Библия? Большинство людей думают, что Библия – это книга, какой-то длинный роман с множеством характеров и событий. Да, это книга, но намного больше и обширнее, чем мы вкладываем в это понятие. Слово это взято из латыни, а, а, та, а та, в свою очередь, взята из гречества. Библия, что означает книги в одном числе. Город Байблос был древнефиникийским городом на побережье Средиземного моря. Сейчас э, там э, расположено государство Ливан. Финикийцы изобрели, как вы знаете, алфавит. Это они научили греков писать. Из этого города финикийцы экспортировали папирус, пейпер, пергамент, бумага, на которой были написаны ранние книги Библии. Папирус – это камыш, который рос в Устенила. Его разделяли на полоски, затем замачивали в воде и прессовали. Когда эта масса высыхала, образовывались листы, на которые можно было писать. Так что Библия – это не отдельная книга, а это антология, состоящая из множества других книг. Здесь вы найдете книги о законе, о мудрости, поэзии, философии, истории. Некоторые из этих книг насчитывают уже более четырех тысяч лет. Сколько же таких книг в Библии? Это зависит от, от той религии, которую вы исповедуете. Еврейская Тора отличается от католической Библии, а та, в свою очередь, от Библии протестантов. Написанная на протяжении тысячи лет, еврейская Тора для христиан э, является Ветхим Заветом. Для евреев нет Нового Завета, и хотя еврейская Библия и христианский Ветхий Завет содержат одни и те же книги, однако их нумерация не совпадает. Согласно традиции, еврейская Библия носит еще название Танах, это ак акроним, на хибру слов Тора, значит, первая буква и, значит, это закон или учение, потом идет Невиим, книга пророков, и Кетувиим, книга письмена. Я не буду перечислять вам название всех книг Танаха, скажу только те, которые входят в Тору, Это «Дженесис», книга «Бытия», «Эксходус» — это исход евреев из Египта, книга Левитик, «Левитикус» или «Левиты», потом идут «Намбрс» или «Числа» и «Второзаконие». В этих 39 книгах Танаха изложен закон, традиции и истории еврейского народа, его уникальные отношения с Богом. Так начинается Тора. Вначале Бог создал небо и землю, а затем 39 книг рассказывают жизнь основателей еврейской религии, еврейских патриархов и историю народа Древнего Израиля в лучшие и худшие времена, историю Авраама, Моисея, Йошуа и Давида. Но главное, во что верят и евреи, и христиане – это заповеди, которые дал Бог Моисею тысячи лет тому назад, что, основа, что составляет основу иудейско-христианской этики. Но для христиан, которые верят в того же единого Бога, Ветхий Завет только часть их религии и традиции, потому что в христианской Библии есть и вторая часть, она называется «Новый Завет» который рассказывает историю Иисуса Христа, Сына Бога, посланного на землю, чтобы своей смертью и страданием искупить грехи человечества. Многие верующие считают, что Библия – это книга, данная человечеству через пророков, где каждое слово вдохновено самим Богом. Другими словами, Бог диктовал библейские книги. Современные исследователи показывают более сложную картину. Библия – это кульминация долгого процесса интерпретации человеком своей и божественной истории. Процесс этот начался четыре тысячи лет назад, и в нем было много участников. Что такое «завет»? Слово это имеет много значений. Для некоторых оно связано с юридическим документом, ну, например, «Моя последняя воля» и «Завещание», где человек э, распределяет свое наследство. Но для верующих это слово другое имеет другое значение. «Завет» – это соглашение, означает контракт или пакт, который Бог заключил со своим народом. Или «Новый завет» у христиан, который Бог через своего Сына Иисуса Христа заключил с уверовавшими в Него – и нашедшими в своей вере путь вечного спасения. Для христиан Новый Завет не замещает Ветхий Завет, а дополняет его через жизнь, смерть и воскресение Иисуса. Иисус прекрасно знал Ветхий Завет. Он изучал Тору, он изучал книги пророков. Когда ему было 12 лет, он цитировал Тору наизусть – изумляя своими знаниями книжников, которые собирались во дворе иудейского храма. Он говорил своим ученикам, что пришел в этот мир не разрушить завет, а исполнить его. Кто же написал Ветхий Завет? Столетиями было принято, что автор пяти книг Торы Моисей. Для верующих евреев это и сейчас является аксиомой. Дело не в том, как трактуют и говорят ученые. Дело в том, что вера – это не интерпретация религии. И верующие не нуждаются в доказательствах. Они, они, эти доказательства даже не обсуждаются, ибо э, Бог является истиной. Поэтому, как для верующих евреев, так и для христиан, авторство Моисея бесспорно. Скептики, особенно в начале XVIII века, вы помните, этот век назывался веком просвещения, старались найти в Библии противоречия, и находили их и по времени, и по месту, и по географии, и по названиям, которые не могли соответствовать времени исхода. Но Церковь всегда отвергала так называемую научную интерпретацию Библии, Особенно э, в этом, конечно, преуспели э, коммунисты в Советском Союзе. Там даже был предмет научный коммунизм, диалектика марксизма-ленинизма. Что только не делали в Советском Союзе, стараясь подавить религию. Разрушали церкви, расстреливали десятки тысяч священников, запрещали Библию. А результат? Безбожный коммунизм рухнул, а религия возвратилась заново и процветает. Потому что религия это потребность человека в Боге, в чем-то наивысшем, в определенной морали, как сказал Достоевский братьев Карамазовых, если нет Бога, значит все позволено, а человеку не следует все позволять, ибо не хлебом единым жив человек. Знаменитый английский историк Пол Джонсон пишет в своей книге Истории евреев. Пятикнижие Моисея не является книгой одного автора, но она не является, как утверждают многие критики, сознательной фабрикацией священников, ищущих свои, свой интерес в проповеди веры и предписывающие книги Моисею и его времени. Для все внутренние свидетельства показывают, что те, кто написал эту, эти книги и те, кто их копировал, верили абсолютно в божественное вдохновение древних текстов и передали их нам с глубочайшим преклонением перед ними и высочайшим из возможных стандартов аккуратности. Вот что пишет крупнейший современный историк. Другими словами, что где-то в IV веке до нашей эры тора и появилась в том веке, который мы знаем теперь. А вот что касается других 34 книг еврейской Библии, свидетельства об их авторах весьма противоречивы. И иногда представляют полную мистику. Многие из авторов работали и жили в разных исторических временах и обстоятельствах. Конечно, царь Давид не написал все псалмы, как и царь Соломон всю книгу э, пословиц или книгу Песней Соломона. Эти книги передавались устно из поколения в поколение и окончательно были записаны где-то в 400 году до нашей эры. Немного позднее, после, намного позднее, после смерти Моисея и Давида. работа над ними продолжались многие столетия, и где-то уже в 90 году нашей эры еврейские арабии закончили ее, собрав все единственный э, текст, который мы называем «Танах». Две тысячи лет истории описаны на страницах Библии. Великие империи возникали и исчезали в древности шумеры, Акадия, Вавилон, Египет, Ассирия, Персия, Греция. Вместе с ним хибру и арамейский язык исчезли, исчезли из повседневного употребления. Их заменил греческий язык. Где-то в 250 году до нашей эры многие евреи осознали, что они уже не понимают хибру, язык древней религии, и решили сохранить свой, свои священные тексты, переведя их э, э, с иврита на греческий. Один из генералов Александра Македонского, Птоломей II, ставший правителями Египта, поручил выполнить перевод. Из Иерусалима в знаменитую Александрийскую библиотеку был послан манускрипт. Согласно легенде, тем все два мудреца шесть из каждого двенадцати израильских колен сделали эту работу и сделали эту работу так, чтобы каждый перевод, потом, когда их сверили, оказался буква-буквы, слово в слово абсолютно точным. Этот вот перевод и стал наиболее популя популярной формой еврейской Библии. Когда христианская церковь раскололась во время реформации, протестанты приняли именно этот э, еврейский перевод как свой канон. Их Библия, то есть первая часть их Библии, Ветхий Завет, э, тоже что и Тора, как я уже говорил вам, за исключением порядка и нумерации отдельных книг. Католики тоже рассматривают э, гречи, евре, э, греческий перевод еврейской Торы как священный, но они включили в католическую Библию еще 11 книг, которых нет ни в еврейской, ни в протестантской Библии. Эти книги называются апокрифы, что по-гречески означает «спрятанные» или «скрытанные». Ортодоксальная церковь тоже включила в свой канон еще несколько книг. Следующий шаг был перевод Библии на Латынь, официальный язык Римской империи. При императоре Константине в IV веке он сделал христианство официальной религией Рима. В 405 году святой Джером перевод Библию с греческого на Латынь. Этот перевод называется. Вульгата Bible» или версия Вульгата, где слово Вульгаты обозначает для общего пользования. В греческом переводе Библии еврейское имя Джошуа было, значит, на хибру оно так звучало Джошуа переведено как Джезус, как или по-русски Иисус. Слово «Христос» означает «помазанник» или «мессия». Ведь, согласно древней еврейской традиции, царь помазывался елеем на царство. Только царство Иисуса было не земное, не, не на земле, а в небесах, небесное царство. Во время протестантской реформации начала XVI века немецкий священник Мартин Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык, а в Англии Вильям Тайндел в 1526 году перевел на английский язык. Вот с этого времени Библия стала доступна для чтения всем грамотным людям, а не только ученым-монахам. Давайте немножко, несколько слов о Новом Завете. «Иисус сказал евреям, которые поверили в Него, если вы верите Моим словам, вы, э, э, значит, подлинно Мои ученики, и вы будете знать истину, а истина сделает вас свободными». Иоанн, э, глава 8, стих 31-32 как есть шутливое стихотворение «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells, tells me so». В отличие от Ветхого Завета, который покрывает события многих столетий, история, рассказанная в Новом Завете, происходит в течение менее одного столетия. И по размеру Новый Завет только составляет четверть от Ветхого. Новый Завет описывает историю чудесного рождения, учения, казни и воскресения из мертвых Иисуса Христа, который, э, кроме истории его жизни, в Новом Завете говорится и об основании, о росте христианской религии, появившейся вначале как просто секта в традиционном иудаизме. А вот затем э, о религии, для всех язычников и всего населения Римской империи. Как и Ветхий Завет, который вначале распространялся среди верующих устно, так и Евангелие были записаны после смерти Иисуса Христа. Центральной фигурой Нового Завета является один из самых влиятельных фигур в истории человечества – Иисус Христос. Если вы помните фильм Мартина Скорстези э, э, э, э, э, э, э, э, «Последнее искушение Христа», там Иисус Христос изображен плотником, который выстругивает крест, на котором римляне распинали евреев. Как и большинство евреев того времени, Иисус говорил на арамейском языке. Это язык очень родственный близок к хибру. Он также говорил и по-гречески, ибо на этом языке было написано Тора. В Евангелиях ничего не сказано о внешности Христа. Какого он был роста? Был ли он женат? Вся информация о нем рассказана его учениками или его последователями. Мы знаем о чудесном рождении Христа, о том, как он стал учителем, проповедующим новое учение, целителем, который провел свою короткую жизнь в районе Галилейского озера. Мы знаем о его аресте, суде, распятии, о чудесном воскресении из мертвых. После смерти он появился живым перед своими учениками. 27 книг Нового Завета, а, это они разделены на две секции. 5, первые пять книг говорят о жизни Иисуса Христа, а остальные 21 – это письма, написанные лидерами первых христианских общин, которые объясняют его учения. Главные из них принадлежат апостолу Павлу. А последняя книга – «Апокалипсис» – это «Видение последних дней человечества перед страшным сдом». Написано э, апостолом Иоанном. Она резко отличается от тех предыдущих книг. Вот. Апостол Иоанн был э, одним из учеников Христа, и она уже написана, когда ему было много-много лет. Где-то так получается, что ему уже в это время было за 90 лет. Первые четыре книги называются Евангелиями, от греческого слова, обозначающие благая весть. По-английски gospel это good news. Хорошие новости. У Евангелия в четыре автора – Матвей, Марк, Лука и Иоанн. Первые три имеют еще название синаптические, от греческого, э, которое рассматриваются вместе, потому что в них история жизни Христа, Его смерти, Его учения описывается почти одинаково. За Евангелиями следует деяние апостолов, где ученики Христа стали распространять его учения, основ... Основ... тем самым основав христианскую церковь. В начале первых христиан очень жестоко преследовали время, но в начале IV века император Константин сделал христианство официальной религией, Римской империи. Ну, легенда гласит о том, что император Константин принимал участие в одном из крупных сражений, и вдруг э, перед ним, в небе, появился огромное изображение креста, светящегося креста. И вот после а Константин одержал победу, и после этого, значит, он уверил в христианство и сделал это официальная религия Рима. Что было потом и что дальше, как эти книги создавались, я вам расскажу после небольшого перерыва. Мы возвращаемся в программу Яна Йофа «Странички истории». Ян, давайте продолжим. В, в Новом Завете в деяниях апостолов появляется еще а, наиболее важнейшая фигура в христианстве. Это хорошо образованный, знающий греческий язык, глубоко верующий еврей по имени Саул, который в дальнейшем поменял свое имя, и мы его знаем как апостола Павла. Вначале он яростно преследовал христиан, но по, на однажды по дороге на Дамасской, на Дамасской дороге перед ним ну, появилось видение Христа, который спросил его, «Зачем ты преследуешь меня, Павел?» Значит, Павел ослеп, но каким-то чудесным образом потом прозрел, и после этого случая стал таким же рвением, как он преследовал христиан, проповедовать христианство. Благодаря апостолу Павла, кстати, он был гражданином Римской империи, его красноречию, многочисленным путешествием, он обратил в новую веру множество новых последователей и установил новые христианские общины, превратив тем самым небольшую еврейскую секту в новую, отдельную, динамичную религию. За книгами «Деяния апостола» следует еще двадцать 21 книга, так называемое «Письма». Основная масса из них принадлежат апостолу Павлу. Написанные великолепным поэтическим языком, с яркими метафорами и адресованные новым христианским общинам, апостол Павел рассказывает в них основы христианского учения. Апостол Павел написал 13 таких книг. Есть еще, там же есть письма Петра, письма Якова, Иоанна, Иуды. Но это не тот Иуда, который предал Христа, это один из учеников. Почти все, что мы знаем о Иисусе Христе, пришло к нам через 4 Евангелия. Будучи канонизированы, они являются абсолютным религиозным авторитетом христианства, как и пять книжек Массея в иудаизме. Хотя Евангелие от Марка является вторым, ну после, если вы читаете значит, Новый Завет, и оно является наиболее кратким, современные исследователь считают его наиболее старым, то есть, более старым, чем остальные Евангелия. Марк пропускает рождение Иисуса Христа и сразу начинает с его взрослой жизни, от крещения до распятия. Евангелисты Матвея и Лука во многом полагались на описание Марка. Очевидно, что Марк написал свое Евангелие где-то в 70-е годы. Так что, так как в нем уже упоминается разрушение Иерусалимского храма. То есть, самое ра раннее Евангелие от Марка написано приблизительно через 40 лет после смерти Иисуса Христа. Автор Евангелия от Матфея был одним из учеников Христа. Он был сборщиком налогов. Непопулярная профессия, как в те времена, так и в нынешние. Он, Матфей начинает с описания обширной генеалогии Христа, вплоть до царя Давида. Он хочет показать, что Иисус Христос, как и было, как и было предсказано в древних пророчествах, является из рода царя Давида. В Евангелии включены многие предсказания еврейских пророков о появлении Мессии. В этой Евангелии включены также истории волхов, которые пришли поклониться рожденному Иисусу. Значит, убийство младенцев в Ихлиеме по приказу царя Ирода, бегство Иосифа и Марии в Египет. Чувствуется, что Матвей очень хорошо знал еврейскую историю и традиции иудаизма. А вот Евангелие от Луки написано в классическом греческом стиле. Автор был хорошо образованным человеком, и это Евангелие написано по-гречески, и Лука же это был его родной язык. Ему же принадлежит книги «В деяниях апостолов». Вместе эти книги составляют почти четверть Нового Завета. В Евангелии Лука рассказывает о Христе, о его деяниях, его миссионерской деятельности, о раннем росте христианства его смерти. Скорее всего, значит, по тексту видно, что Лука был врачом, который путешествовал вместе с апостолом Павлом и лечил его. Он же и указывает возраст Христа, где-то порядка 30 лет. Книга эта написана где-то в промежутке, наверное, от 70 до 85-го года нашей эры в городе Эфесс. Это территория современной Турции. В то время это был ведущий центр христианства. Но в свое время, когда я был в Турции, мне пришлось побывать в этом городе. Там действительно очень интересно. На берегу моря сохранились развалины храмов. Очень много, очень много интересного, и когда ты вот вникаешь в эту старину, в эти развалины, в эту археологию, просто возникает какое-то чувство причастности к очень, к очень большой истории. Так что, если будете в Турции, посетите этот город, не пожалеете. Последние Евангелие от Иоанна ученика Христа. Оно по характеру текста отличается от, от предыдущих трех. В нем ничего не упоминается о рождении Иисуса, ничего не говорится о Его детстве, о искушении дьявола в пустыне. Версия Иоанна, это послед, последний вечери Христа накануне Пасха, тоже отличается от версии Луки Марка и Матвея. И у Иоанна подробно описывается чудо превращения Христом в воду, в вино на свадьбе, в Кане. Волшебное и волшебное воскресение Лазаря, четыре дня после его смерти и погребения. Прошло вот 50 лет после смерти Джана Кеннеди, после его убийства, и до сегодняшнего дня не утихают споры о его жизни, о покушении, выдвигаются теории всевозможных загоров. Что же мы можем сказать точно о событиях, которые произошли две тысячи лет назад, когда не было ни документального кино, не было телевидения и всезнающих журналистов? Мы полагаемся на Евангелие, на письма и деяния апостолов. Критики, вот, особенно в Советском Союзе, которые испражнялись на, насчет э, э, религии они где дайте доказательства нет доказательств это не доказательства хотя те, э, книги написаны через сорок представляете через 40 лет после, после смерти христа они для них для коммунистов это не было доказать это все придумали и христа не было ничего не было откуда же все это взялось ну вы понимаете вот э, наверное сейчас уже когда прошло столько много лет вот это убожество вот это антирелигиозной пропаганды в Советском Союзе просто поражает. Самое интересное, что, как и всякая убогая пропаганда, она, в принципе, наверное, сыграла другую роль. Наоборот, чем больше они преследовали религию, тем больше они запрещали Библию, а уж я уж не говорю про сектантов, их сажали, что только с ними не делали. А религия стала жива, люди уходили, как и старые, как еще в первые времена, первые три века христианства, уходили в катакомбы, Библию, библию размножали, ее печатали на, на всяких зероксах, на листочках передавали друг другу, и у людей возникал интерес, потому что все без плод плод, плод ста, ну как говорят, сладок. Это сейчас, когда все да, в наличии, когда построены... Вот тут обратно есть, обратная сейчас сторона медали, когда столько построено новых церквей, когда есть все возможности посещать церковь, э, по, по, так называемые люди, которые это делают на систематической основе, их как раз и немного. Только что, может быть, на религиозные праздники и только, как говорят, отдавая дань, дань традициям. Тут очень нужен понимать особенно... Многих верующих смущает то, что некоторые церковные иерархии живут очень нас на широкую такую ногу, когда многие их общины церковные состоят из очень нуждающихся. Все это вместе. Ведь давно было сказано, что чем, чем ближе церковь к деньгам и к богатству, тем она дальше от Бога. Поэтому религия – это элемент такой, который нужно очень и очень, как говорят, это тонкий инструмент, и он не, не он не столько должен проявляться во внешних моментах, э, сколько э, во внутренних. Я уже вам рассказал вот этот момент, как верующие на Украине, а сейчас там очень много верующих, как они забрасывали э, камнями э, автобусы этими беднягами, которых привезли с Китая. Ну вот, пожалуйста, вот там, где надо проявить действительно христианское милосердие, полетели камни. Ну вот, такие, значит, что интересно, значит, критики всегда вот находят противоречия. И вот они говорят, как же так? Они выискивают противоречия в Евангелиях, в письмах, в письменах, в деяниях апостолах, Показывают, что вот у одного говорится одно, у второго – второго. И, и, потом, и все время сводят к тому моменту. Вот дай доказательство, что Бог существует. Но человеку, верующему, не нужно доказательство. Ну зачем ему доказательство, что существует воздух? Ну Зачем? Человек дышит этим воздухом, он знает, что он есть, и человеку он нужен, воздух, потому что без него он умрет. Вот есть такая, такая м -м, притча, она мне очень наверное, нравится. Вот а, что такое холод? Ну, холод, любой человек скажет. Ну, я не знаю, слово это выражать, когда нам холодно. А ведь, в принципе, холод – это отсутствие тепла. Там, где нет тепла, то, а там, значит, наступает холод. А что такое темнота? Ну, а темнота это то, что там, где нет света. Нет света, значит там темно. Так а, вот зло, вот это ведь часто же упрекают, что если есть Бог, так откуда же в мире поступает зло? Так вот, зло это то, что там, где нет Бога. Потому что там, где есть Бог, там, где есть любовь, там, где есть доброта, там, где есть. Чувство, там, где есть сострадание, там, где есть уважение, там Бог и присутствует. А вот там, где его нет, там и присутствует зло. Бог не сотворил зло. Оно, Он сотворил человека свободным. Это человек творит злые и нехорошие дела. Это Вот об этом надо, надо и помнить. Вот. Конечно, не имеет никакого значения, был рожден Христос 25 декабря, или это весной, как это более следует по тексту Евангелия, там более похоже, что это событие происходило весной. Это никакого не имеет значения. Был ли он, где он был рожден, где его искушал дьявол. Человек верит не потому, что происходят чудеса. Чудеса происходят в результате веры. Так было, так есть, и таких примеров бесчисленное количество. Я очень вспоминаю, мы когда в свое время были на юге Франции в Лудерс, это там есть место, где появилась в гроте Девы Марии. Ну, со всего мира туда приезжают верующие, и вот вы не можете представить эту сцену вечером, когда десятки тысяч паломников всего мира стоят со свечками, а перед ними выкатывают, там рядом госпиталь для парализованных людей, их выкатывают на тележках, и все вот эти десятки, а может и больше тысяч людей молятся за выздоровление этих парализованных людей. И были случаи, когда эти молитвы помогали. Так что религия – это внутреннее состояние человека, и человек в ней нуждается. Я хочу попрощаться с вами и пожелать вам хорошей масленицы и хороших блинов. И у каждого, наверное, есть свои рецепты их приготовления. Всего вам доброго!